Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами отправляемся на Кубу серфить именно так! Мы что-то серфили, я не умею этого делать. Ой, как классно! Такое ощущение, что я хочусь на каком-то сливочном масле. Мне нравится эта игра определенно, я хочу катиться и катиться. Почему трасса такая короткая? Я хочу докатиться до максимального уровня. Вы там, сколько кристаллов стоит. Эй, все, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, на этой неделе, вам улыбнется. Удача, считаем! Три, два, один, ноль Все те, кто поставил лайки Спасибо, молодцы, но мы продолжаем Мне срочно нужно дальше, быстрей У меня нет времени объяснять, нет времени ждать Я хочу катиться, быстрее. Это реально сливочное масло, блин, так прикольно В смысле? Как я так могла проиграть? Невозможно это было Я же собрала все масло А сейчас нет Сейчас со мной что-то такое произошло Что я просто вылетела из трассы я надеюсь, я хоть до куда то доеду сегодня Два кубика у меня всего осталось Два маслица моего, где моя икра? А, а, пожалуйста, добейся Я хочу добраться до туда, смотрите, сколько там кристаллов Ну я никак не могу, я хотя бы до одного доехала Подождите, это начальный уровень Я могу дальше У нас есть шары, которые мы с вами разобьем Давайте включать интуицию и думать, что мы будем делать Среднестатистический человек Обычно нажимает на середину Это доказанный факт А я, наверное, нажму вот сюда Сто! Кристаллов! Потом вот сюда: 75. Ну, давайте все-таки нажмем на середину. Что-то вот рука чешется, поставил по носить пойти. 50. Нормально, ни много ни мало пойдет. Ага, я вижу магнит. Ну, возьмем его, возьмем. Все, магнитится само по себе, мне кажется. Девочки, мальчики, кажется, я доберусь до туда, куда лечу сейчас. Как вы считаете, у меня это получится или нет? О -о -о. Он мне такой... Нет, они слишком маленько кубиков дают Я добираюсь до шестого всего лишь Ладно, у нас все еще впереди Это какой у нас уровень? Пятый? Никакой У нас какой уровень вообще происходит? Так, мы должны с вами ехать срочно Левел 1 фри Не надо нам Прикольно, за мной остается желтый такой след Давайте не разливайте мне Вот тут лаву, реально это масло А это лава Опа, как это было мощно сейчас Зачем они забрали у меня половину моих запасов? Слишком большие препятствия стоят, ребята, я вам серьезно говорю, это знаете что? Это происки, происки создателей этой игры. Хотя бы я добралась до седьмого, кажется, нам дали еще шары. Итак, давайте сразу со среднего начнем. Вот сразу, 75. Давайте боковой нижний. 75. И боковой верхний. 75. 75, 75, 75, 75, баба ягодка опять. Нормально, что 61 кристалл у нас с вами, это отлично. Это отлично. Это что? А, у нас только зелененькие. У меня 5000 я могу заплатить и открыть новый цвет. Ну, тогда это уже будет не масло. Мне нравятся мои желтые. Я, поех... я поехала. Опа, Опа, такая красота. Мы с вами, я и ты. Мое растительное масло, точнее сливочное Мой желтенький человечек, похожий на печенюшку Мы едем волосы назад И подъезжаем к множеству, множеству, множеству кристаллов Я почти не теряю позиции, но мне не добраться до самого верха пока что Несмотря на то, что я все собираю 90 кристаллов неплохо, но я еду дальше И Пропустил один Мне не нравится эта раскаленная лава Это что, поворот? Как мне быть? Ой, это что происходит? Это откуда взялось? Только что была трасса суперлегкая. Меня эти типа, повороты, если честно, немножечко пугают. Потому что я не знаю, что там будет. Я могу это увидеть только одним глазом, и то на секунду. Ну до какого? До какого? До восьмого. Мы поднимаемся выше. Мы с вами растем. У нас баллоны давайте вот так. 25! Это не то. 75. Ладно, уже я радуюсь 75. Я, конечно же, хотела бы 100. Но 75 это лучше, чем 25 в любом случае Нормально, мы зарабатываем, все, едем дальше О, ускорители Опа, ускорители, которые что? Что нам делают ускорители? Они же нам ничего не делают Я как ехала медленно, так и еду А вот тут ускорители нам помогут да они же ничего не сделали, эти ускорители, я не могу вылететь с трассы, я только что это проверила, и я нормально могу двигаться. О, сколько много! Опа! Аллашара. Вы видели, какая Аллашара? Просто! Я взяла такое количество огромное кубиков и врезалась тут же. Я доехала всего до пятого, ладно, next, поехал. О, бо, бо, бо, все бесполезно, сейчас все у меня заберут. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Угу, угу. Вы думаете, я такая глупая, вы сначала меня заманиваете, а потом забираете все, оставляю у меня 4 кубика. Что там будет за поворотом? Один кубик, отлично, ага. Как мне выиграть эту игру? Опа, Меня убивает то, что они забирают специально львиную долю моих кубиков. Это нельзя так делать, я никогда да, не доберусь. До вот этих кристалликов. У нас восьмой уровень, друзья. У нас шарики, шарики, шарики. 25, 125. Я правый боковый сейчас сделал, а потом будем с вами, наверное, левый делать. О, вы видите, как там все закручено? Вы видите, как там все закручено? А -а -а! Оп! Оп-оп-оп. -а -а! Блин, я могла же не врезаться. Ну почему я такая, а? Ну почему я такая? -а -а? А -а -а? Ну зачем они постоянно меня мучают? Зачем они забирают все, что я нарабатываю непосильным трудом? сильным Потом мы с вами разгоняемся и упираемся в десятый. Мне осталось несколько ступенек, всего лишь-то несколько ступенек, и я готова их собрать. Если ты катаешься... Ой, тут все, мне хана. Я сразу врезалась, осталась одним кубиком. Почему так несправедливо? Давайте-ка еще раз попробуем вот этот уровень. Мне так хочется собрать все и не грохнуться. А, ну хотя бы их несколько осталось Ну, я пыталась, я пыталась схватить их все, но у меня не вышло Ну и ладно, ну и ладно Зато впереди нас ждет множество-множество всяких различных приключений Ой, я чуть их не пропустила, все эти приключения Ну ладно, я не пропустила их Ой, не надо мне сейчас, не надо мне вот это перед финишем вот это вот все делать Очень сложно, очень сложно за неимением ресурса добраться до самого верха Давайте крайние левые, раз, два, три 100, 100, 175, 50. Нормально. Я бы хотела, конечно же, лучше, но не получается пока что. Капец. Вы понимаете, через что мне сейчас придется пройти? Это пипец. Трасса гигантская. Все начало кружиться, вертеться. У нас появилась лава. О, боги, боги, боги, боги. Опа, опа, опа, опа. Я проскочила. Первый раз в жизни я проскочила препятствие по чистой случайности. Так нечестно! Они у меня все забрали, 4 кубика. Я их не прощу за это никогда. Сейчас, сейчас врежусь, мне просто хана. Я врезалась, но ни, ничего со мной не стало. Два кубика забирают, а остается... Ум, сложная была трасса. Просто я не понимаю, как можно пройти ее так быстро. Давайте еще раз. Мне нравится то, что... О, спасибо, спасибо. Спасибо, мне даже не надо париться. Так, мы самый... Нет, все, не спасибо. Я думала, сейчас магнит сработает. Магнит, кстати, работает буквально секунду. Очень несправедливо и нечестно. Все как в этой игре. Они жадничают розовых кристаллов, которые расположены наверху. Не, это нереально. 12 уровень. Обычно к 12 уровню я просто бог. Богач и все остальное. А тут, знаете ли, вот. Ну, погнали. Я врежусь, я врежусь. Нет, я не врежусь. Я проскочила это, да, потому что я начала немножечко соображать, куда я еду. Нет, не соображаю. Ой, ой. Ой, ой ой это было обидно, больно и страшно, но ничего, мы с вами справимся Короче, мои кубики Если кубику суждено остаться с тобой, он останется с тобой навсегда А если нет, то нет, но тем не менее ты доберешься до той цели, куда ты идешь Когда-нибудь на уровне сотом, сотом, да Ну, нормальная трасса, которую никак не пройти Ну вот это что такое? Что это сейчас было? Как я должна это все выиграть, я не понимаю. Вы издеваетесь надо мной, это невозможно, потому что повороты, не повороты, очень мало кубиков, много лавы, много препятствий, одно на одном. Оно правда одно на одном. Вот так вот, могу я сделать? Не могу. Я подскочил почему-то, я никогда не подскакивала, это всего лишь пятый уровень, чему же я радуюсь? Что будет там? Кристаллы, которые для чего мне нужны? Для чего они нужны? Непонятно. Ага, я знаю, для чего мне нужны кристаллы. 2893 М -м -м, кубики. Я могу купить новый? 5000 это стоит? А характер тоже нет. Все пятерик стоит. 5, блин! Опа! Собираем все, что мы с вами видим. Маленькие кубичонки. Кубики против кубиков оранжевый, против желтых. Бедный человечек. Мне кажется, он уже устал ездить со мной. Но у него не остается выбора, ведь мы в игре. Седьмой, нормально. 15 уровень, друзья. Я не могу пройти дальше. Давайте. О, О, вы видите, сколько там всего стоит? Я Краем глаза я увидела очень одну прикольную тему. Да, вы серьезно? О, все, я даже не стала спорить с вами и собирать все, что могла, потому что. Уже не важно, я собираю кристаллы Мне нужно 5000, мне нужен новый характер Мне нужны новые кубики Эти кубики, мне кажется, не работают Они слишком мягкие, ведь они из масла Седьмой уровень Давайте побольше, вот так по диагонали Хопа 50, 100, 75 3, 4, Еще чуть-чуть Полторашечку И у нас с вами новый, либо характер Либо новый кубик что выбираете? Что вы выбираете? Я выбираю просто хотя бы доехать. Вот мой вариант событий развития. А! Капец, зачем такие, блин, ставить стены мне? Пам-пам-пам-пам. 7 пам, пам, пам. Next. Поехали, друзья. У нас с вами целая куча дел. А -а -а. Еще мгновение, еще минутка. Давайте пройдем этот уровень достойно. Достоинство наше все. Вот так я и прошла этот уровень. Поехали. Магнит, который магнит ровно секунду. Лава, которая растапливает все, что ты заработала. Стены, в которые ты врезаешься, и не дают они ничего тебе, абсолютно ничего. Ой, ой, оп, оп. Я заворачиваю, заворачиваю, и там, знаете, на тебе. Как можно это пройти? Невозможно это пройти, я уже вся дерганная просто с этой игрой. А! Ну и что, куда мы заедем с тобой? На пятый уровень, да, неплохо, на шестой даже Вот такая у нас сегодня была игра, ребята. Я надеюсь, вам понравилось Если это так, ставьте лайки Посмотрите еще вот это видео, оно тоже классное Люблю вас, целую, пока!